Вы, да, можете, есть, да. Сайт 74.ру Марина Малкова. Расскажите, пожалуйста, идеи, как будете продвигать Челябинскую область и Челябинскую область на метеоритет. Мы продвигаем. Основные идеи, которые возникли у вас в ходе этого стола. Ну, вы знаете, 7, марта, мне кажется, что, во-первых, мы вот только об этом и говорили, в каком-то смысле, вот сейчас только что мы учитывали пятичасовую работу, закончили по <coughs> говорению на эту тему. На самом деле, собравшиеся здесь люди скорее набросали идеи, которые можно реализовать. Но это все вот именно потенциал идейный. То есть мы, естественно, не могли эти идеи сразу видеть, не знаю, там, знаете, в смете, во времени, в пространстве. Вот я скажу, и мои коллеги продолжат эту мысль. Главная мысль была в том, что мы сейчас рискуем упустить время. Вот эта мысль была довольно-таки четко выражена. Что, собственно, уже мы это время почти упустили. Пока мы ждали, как, даже не то, что ждали, а пока, как всегда, долго запрягали, если можно так сказать. Идеи, которые возникли в ходе обсуждения этой проблемы... Ну вот, с моей точки зрения, они очень точно их можно так сформулировать. Сам, сами символические смыслы метеорита должны быть материализованы. То есть мы должны превратить а, в некие... Не превратить, а, и кто мы, опять вопрос возникает. Ну, не знаю, там, область, которая заинтересована в своем продвижении. Она же заинтересована в материализации символических смыслов метеорита. Со соответственно, сколько это будет стоить, кто этим займется, кто будет культур и так далее, это уже вопросы, которые мы не решали. И я скажу свою точку зрения на эту проблему, и думаю, мои коллеги продолжат эту мысль с других ракурсов, у вас будет достаточно пищи для размышления, скажем так, для того, чтобы представлять, что тут было. Вот мне кажется чрезвычайно важным сохранение и постоянное поддержание научной стороны изучения метеорита, рассмотрения метеорита. Как очень хорошо сказали, более широко метеоритики, то есть э, некого такого э, комплекса вопросов, связанных с космическими телами, небесными телами, которые вот, приходят к нам, и мы их не звали, как говорится. Я сама я всегда сделала в благодаря участию профессионалов наших в этой конференции. В частности, что это было очень небольшое космическое тело, и в отличие от каких-то гигантов, которых мы можем там обнаруживать и так далее, вот опасность появления таких решений, она вот раз совершенно неограниченная. Вот если будет научная основа говорения на эту тему, то вокруг, рядом и без нашей помощи все равно будет создаваться вот эта намагниченность э -э легенд вокруг метеорита еще больше, тех, кто хотел бы быть свидетелем, но не оказался свидетелем. Там вообще создается отличная очень Баканова, о переносе дня города на 15 февраля, потому что 13 сентября за, за самой датой действительно ничего не стоит, кроме привычки, что мы празднуем день города 13 сентября. А 15 февраля вот такое наше крещение, если можно так сказать, и почему бы тоже не сделать такой, такой знаковой Но датой. Но новое рождение, да, почему нет? То есть целый город, который вдруг стал вместе с тем, это недовольный ну вот я так начну, мне кажется, что и, очень правильно, если продолжить остальные, кому вот, интересно ответить на этот вопрос, что мы делаем здесь. А, ну, э, хорошо, я продолжу. Э, понятно, что супер боец был очень ярким. И он оставил массу воспоминаний. Но материальных видов он почти не оставит. Поэтому сейчас суперболез, о котором все знают, и вся планета знает, о Челябинском супер он существует как воспоминание. А воспоминания это то, на что турист не клюнет. Поэтому если мы хотим, чтобы Челябин, Челябинская область, превратилась в место, куда приедет турист, в нам нужно материализовать вот это воспоминание в нечто, в нечто реальное. И это.. Этот круглый стол был очень плодотворен. Это было неожиданно для меня, потому что создалась очень разношерстная публика, но действительно, взгляд на проблему с разных точек, он помог как-то вот выявить самое существенное, что нужно делать. И, насколько я понимаю, во многом мы сошлись в том, что а, нам нужно вот этот вот туристический потенциал а, Челябинского супербалина очень грамотно и аккуратно реализовать. С моей точки зрения, нам нужно создать макет челябинского суперболидов в натуральной величине. Это 18-митровое космическое тело. То есть это тело размером с шестиэтажный дом. То есть тот кусок, который сейчас лежит, по-видимому, в, в Чебаркульском озере, это кусок там, размером сантиметров восемьдесят. Главное событие произошло над Челябинском. То есть вот это вот небольшое строит который прилетел и 18 метров, если мы его реализуем в виде макета, и возле которого сможет сфотографироваться турист, как то как западная, так и местная, это будет очень хорошо. Вторым пунктом, который родился на, этой, на этом кругом столе, для меня возникла идея, чтобы создать такой символ города символ вот этого явления который бы мог войти ну я бы не побоялся такого значит, ну в десятку туристических брендов всего мира. Вот у каждого города есть свой какой-то познавательный знак. Для Парижа это или в башне, там для Нью-Йорка там статуя свободы мы можем сделать такой знаковый знаковое здание в Челябинске знаковый какой-то архитектурный комплекс который бы видел Челябинск в, узнаваемое, в узнаваемый политический бренд один из лучших. И метеорит нам дает такой возможность. То есть Суперболит дал возможность Челябинску вот стать не только метеоритным столицей мира, вот, привлечь внимание то есть, туристов, общественности. Весь мир знает. то есть У нас сейчас есть информационный пенциал, то есть Весь мир знает о Челябинском Суперболите, о Челябинске. Теперь нам нужно делать так, чтобы турист, который знает о Челябинске, Захотел туда приехал. Вот в этом и была задача наша. Я, может быть, два слова тоже добавлю. Вы знаете, в России сейчас очень интересный процесс происходит. В последние годы 4-5 идет такой бум местного самосознания. Особенно среди молодежи, среди подростков, среди тех, кто варится в социальных сетях. Появился очень мощный запрос на местное растет такой градус местного патриотизма. Это очень хороший процесс и каждый регион в него включается по-своему. Где-то школьники начинают снимать, собрать себе двоем втроем на улице, такие ролики о своем городе в стиле рэп. Это сейчас легко сделать, и технически как бы, особого искусства для этого не нужно. Не нужно заканчивать в гик, чтобы сделать эти ролики. Техника, интернет, техника позволяет это сделать, а интернет мгновенно разносит это на миллионы аудитории. Во-вторых, конечно, регионы стали искать свои смыслы. И понятно, что из 84 региона в России, каждый тоже более-менее активно, более-менее пассивно проходит этот процесс. Кто-то свои смыслы уже нашел, а кто-то их не нашел и мечется в панике в поисках этих смыслов. Кто мы такие? Вот был Советский Союз, после него появилась как бы новая страна, как бы новая экономика, на меняющиеся условия. Внешне, внутренние, все стремительно меняется, и как мы, кто мы такие вот в этой стремительно несущейся, в тройке. И Челябинская область, мне кажется, она вот-вот вплотную подошла к необходимости поиска такого. Я, может быть, окажусь неправ, но мне показалось, что вот выступления местных специалистов, специалистов по челябинской идентичности, по истории, по географии, они носили скорее минорный характер, потому что... Вот вроде бы как есть такой комплекс неполноценности, что Челябинская область, она обойдена великими смыслами, не знаю, там, смыслом вообще-то территории, потому что, как сегодня один из участников тоже сказал, что сам контур этой области, он довольно искусственный, и это очень создает большие трудности в поиске вот чего-то общего, скрепляющего. И в этой ситуации и молодежь, которая который сегодня необходимо жить в модном городе, в модном регионе, чтобы об этом писать в сетях, чтобы об этом рассказывать, чтобы правильно рассказывать гостям, которые приезжают сюда, чтобы иметь какие-то смыслы остаться здесь после школы, а не уехать учиться куда-то и не вернуться уже больше. Им нужны какие-то культурные смыслы бытия здесь. Так вот, метеорит в этом случае попал, ударил вот в это нервное сплетение, что ли. Вот в это нервное сплетение чаяний, ожиданий, мечт. Не случайно, как вот Ирина тоже вчера, э, извините, Марина вчера в докладе рассказывала: первые новости о метеорите, например, в западных аудиториях вызывали скорее страх, недоумение, э, панику даже, поскольку они воспринимали это как глобальное такое явление скорее опасное, чем хорошее. То местная аудитория. Несмотря на то, что были выбиты истекла, упавшие люди, оглушенные там прохожие, это воспринимали скорее как веселый шок, позитивный. Что мы наконец-то какая-то у нас тут встряска, наконец-то Господь Бог нам послал что-то, что заставит нас задуматься, кто мы такие. И дискуссии в эти два дня тоже разворачивались вокруг этого вопроса. А нужно ли вообще метеорит делать таким локомотивом брендинга области? Или не области, а отдельных городов? Или это просто такой спусковой крючок, который нас заставит найти какие-то новые совершенно а, смыслы прелести этого региона. Вот. И, наверное, с этого нужно было начать. Я, конечно, очень благодарен всем организаторам этого круглого стола. Он получился, я согласен, очень содержательным, очень интересным. Я первый раз участвовал в круглом столе, в котором участвовали и астрофизики, и депутаты иностранных государств. И филологи, и культурологи, и историки, и маркетологи. Это создает очень хорошую атмосферу поиска как раз. Вот продолжайте также дальше, пожалуйста, чтобы в таких встречах обязательно принимали участие и предприниматели, которые несомненно найдут свою пользу в брендинге региона, и ученые, и экскурсоводы, и администрация области, конечно, которая тоже огромную роль играет в этом процессе. И я благодарен просто всем, кто организовал такую встречу. Очень интересно и очень содержательно. Вот. Если еще какие-то вопросы будут, уже более конкретные... — Низ Валерьевич, не... ну, продолжим. А вот на Ваш взгляд, что нужно сделать, чтобы туристы пошли потоком решил <свят> и деньги заработать на этом? — Вы знаете, вот, а, у президента Рейгана у американского была такая фраза, он прославился, когда а, у него была избирательная кампания последняя, он говорил, приезжал в Штаты на, на митинги и говорил, Перед тем, как построить мост, ты подумай, как ты его будешь строить? Вдоль реки или поперек? Вот давайте сначала подумаем, как мы его будем строить? Вдоль реки или поперек? Будем ли мы использовать этот метеорит как, вот, как локомотив брендинга, да? что это главный смысл Челябинской области, это наше все? Или это только как элемент? Или это вообще второстепенное дело, которое упало-упало, ну, слава богу, у нас тут мало ли что падает каждый день? Это, кстати, и, конечно же, нужно придавать этому процессу такой гуманитарный, конечно, смысл, что люди, которые здесь живут, их талант, их возможности, это намного больше, чем, чем падение такой уникальной штуки. Вот. Вот как-то это все связать, увязать конечно предстоит работа и у нас было за эти два дня какие-то решения готовые, слоганы для области, проекты, масса всего, я думаю, что это будет как-то организаторами э отрефлексировано в виде сборника или телерепортажа потому что съемка была, и вы там все подробно сможете увидеть, наверное презентации, все есть. и уже там отрефлексировать. не стоит наверное сейчас пересказывать даже всего может что было некоторое... буквально несколько ну вот у Николая Николаевича были прекрасные идеи, как раз он об одной из них уже сказал, что нужно строить такую пространственную доминанту в Челябинске, или сумасшедший по архитектуре отель, который напоминает собой форму болида, да? или модель в натуральную величину, внутри которой можно сделать там, кинозал или еще что-то. Понимаете, брендинг – это такая штука, когда регион запасается какой-то невероятной наглостью, амбициозностью. Сегодня известными, и любимыми, а суть брендинга в чем? Стать известным и любимым на весь мир. Лояльным там под, со стороны туристов, скажем, или интересным, любопытным со стороны инвесторов. Вот две, две шкалы, с моей точки зрения, известность и любовь. Вот если преуспеть по этим двум шкалам, то нужно что-то сумасшедшее. Что-то такое, что становится шоком позитивном смысле для журналистов, для молодежи, для пенсионеров местных. И э, «Метеорит», с моей точки зрения, он оказался таким вот толчком, поводом для разговора об этом. Вот. Много было разных проектов. Это, конечно же, информационное обеспечение. Потом обязательно создание какого-то... Разные слова тоже произносились. Начиная от слова «клуб» и заканчивая словом «комитет» о том, чтобы вот такие встречи продолжать, делать их регулярными, ну, скажем, раз в полгода, я предложил бы это назвать клуб «Упавший с неба». Чтобы со временем этот клуб стал престижным, очень престижным в Челябинской области, это очень легко сделать. Клубная история в мире очень важна. Это как бы объединение людей по каким-то очень важным критериям, которые обсуждают и ищут новые проекты, связанные с брендингом области. И на этих встречах приглашать бизнес, которому интересно вкладываться в это, власть предпринимателей, блогеров, музыкантов, художников, людей, которые выдумывают новые смыслы. И вот это уже само по себе факт этого клуба, его существования, он уже будет одним из факторов, напоминающих о том, что у нас был метеорит. Масса, можно делать разные памятники, связанные с метеоритами, сувенирная продукция. Создание текстов, нарративов, поскольку это очень интересно. Это не каждый день же происходит. Вот, но при этом, конечно, нужно не забывать и то, что у метеорита есть и негативный смысл. Разные риски с точки зрения бренда. Я думаю, не будем сейчас о них говорить. Нет, это тоже важно. Олег, я бы хотел обратить внимание на то, что метеорит и само его падение, это вещь такая, э, только кажущаяся очень простой. В том смысле, что ну, упало небесное тело. Ну, кто-то испугался, кто-то повернулся плохо, кому-то интересно и хорошо. Но э, если вдуматься, то, э, и если вдумываться периодически, делая какие-то вот, паузы э, между э, какими-то усилиями, э, то это вещь, которая в принципе может быть э, бесконечной в своих э, свойствах, как э, электрон. Такой простой пример, я повторюсь, сказанного вот сегодня на конференции, что, вспомним, у путешественника из завода Джеральда Дарвила есть такой эпизод, он описывает. ему охотники в тропиках из леса принесли какую-то птицу, вот. ему предлагают, птица резко взмахнула крылом, и крайнее перо на одном из крыльев прошлось случайно по, по зрачку, он не успел закрыть глаз. Понятно, что маленький, тончайший надрез, но по случайной, по счастливой случайности, глаз после этого, наоборот, стал лучше видеть. То есть, это как бы микрооперация произошла случайным образом удачно. И вот я хочу сказать, что Земля — это такой, такой же подслеповатый глаз, подслеповатый в результате того, что мы многое забыли за тысячи лет. То есть, мы многое забыли плохое, намного хорошее. И цивилизация, она не только что-то хорошее дает, но и, в принципе, она заставляет что-то очень важное забыть. Мы все об этом знаем. Ну, так вот, очень возможно, и я думаю, что благодаря сегодняшней встрече этот процесс, в общем-то, наверное, как кто-то когда-то сказал, процесс пошел, вот это упадение метеорита, болезненный маленький укол, от которого многие действительно испытывали боль, физическую, Но это может быть некая такая микрооперация над человечеством. Возможно, что здесь именно нам дана какая-то возможность начать понимать, что такое происходит с человечеством. Почему? Ведь ясно, что если, вот мы услышали из доклада Николая Николаевича, что если бы был в несколько раз, ну, там, на полтора, на полтора порядка крупнее метеорит, то, в принципе, от нашей цивилизации бы ничего не осталось. Почему вот он был все-таки не такой большой, это другие какие-то, может быть, второстепенные вещи, но главное, что куда мы идем и все прочее, это вещи экзистенциального такого плана, они, они, в принципе, никуда от нас не уходят, но чем меньше мы на эту тему задумываемся, тем человечество сильнее забредает в те самые тупики, или единый тупик, и тем сильнее сгущаются эти самые кризисы. И вот можно понимать так, мы можем делать над собой какое-то, ну там не то чтобы духовное, но хотя бы интеллектуальное усилие, понимать так, что у нас был момент откровения. Не в том смысле, по-гречески откровение — это апокалипсис. Это Я не хочу никаких ассоциаций слишком масштабных, просто речь идет о том, что мы можем теперь задумываться, и а, можно говорить о необходимости послойного, вскрытие э, смысла э, того, что принес с собой метеорит и вот это э, столкновение. То есть можно проводить не только на тему метеорита, то есть не только метеоритикой можно э, именно, э, озаботиться на таких больших саммитах, куда очень важно приглашать лучшие умы человечества. Это совершенно реально э, приглашать тех, кто лучше других во всем мире может высказаться под, на эти проблемы. Смотрите, столкновение с метеоритом, что это? Это конфликт. То есть можно одно из наших заседаний, там, полгода, или раз в несколько лет, или ну, лучше, наверное, может. мне кажется, раз, раз в год нормально, можно приворочить 15 февраля. Это конфликтология. От столкновения атомов до столкновения физических элементов, столкновения цивилизации и столкновения галактик, это одна из великих тем, которые, на которые не так много, недостаточно много говорится. Или еще, просто один из таких как бы аспектов. А, если мы действительно согласны с догадкой о том, что Встреча с этим метеоритом поз может позволить что-то нам понять, значит, мы, может быть, переходим в какую-то новую фазу человеческой цивилизации или хотя бы культуры. И тогда это, можно говорить, об инициации. То есть этот, это падение, это некий знак. Когда упал Туркбуйский метеорит, никто ни о чем не задумывался. Были какие-то там эмоции и так далее, были исследования. Но сейчас... Может быть, это последнее относительно безопасное падение метеорита. Вот хотя бы об этом задуматься. То есть, речь идет о том, что можно э, сделать мировым интеллектуальным центром Челябинск. Он в каком-то смысле таковым и есть. Здесь сильнейшие ученые, местные совершенно, э, то есть, э, что называется, э, местного производства, великие умы э, выступали. Вот я, я говорю о том, что можно было бы... Э, думать не только о самом метеорите, но о тех смыслах, которые несет нам. На самом деле здесь антропология. Вот то, о чем говорил Денис гуманитарная. По-гречески это антропос. Как бы то, что по латыни гуманитарно. То есть э, мы думаем о метеорите, а лучше поймем самих себя. Вот о чем речь. Может ли, может ли падение небесного тела помочь нам э, решить э, наши проблемы? Метеорит помог мне в одной проблеме, общаясь с коллегами по политической деятельности в Германии. Я очень часто говорю, что я родился в Челябинске. И когда меня спрашивают, а где это, это обычно 98% моих собеседников. Всегда следует очень долгий ответ. Сегодня ответ очень простой. Челябинск это тот город, над которым взорвался метеорит. Я могу сказать это собеседнику из любой страны мира, и он сразу поймет, откуда именно я родом. Поэтому, да, небесное падение небесного тела может каким-то образом помочь, помочь нам решить наши проблемы. Но, с другой стороны, это падение и создало одну проблему. Когда я рассказал друзьям и знакомым, что я поеду на место падения тамого, самого метеорита, о котором знают все, были огромные ожидания. Но я смог выслать им сразу же с места, так сказать, происшествия фотографию на фоне озера озера, которых в Чахаринской области наверное несколько тысяч и по всему миру сотни тысяч это было все очень жаль, что до сих пор нет такого места нет такого какого-то символа чего-то да, перед которым любой западный турист простой вот турист, как я мог бы сфотографироваться, чтобы выслать это друзьям а это не просто <coughs> это не просто так как бы праздные такие размышления а в самом деле даже экономисты уже доказали, что от путешествия Особенно в наше время, когда в интернет можно все увидеть, как бы все места. от да? а путешествия у людей, самое главное, их наслаждение, не сам факт путешествия, а те воспоминания, которые у них остались, которыми они могут поделиться. Вот очень бы хотелось, чтобы была, была такая возможность оставить вот эти воспоминания, и будь то гостиница, будь то 18-метровый шар, мое личное предложение — это памятник посреди озера, чтобы именно в том месте, куда упал метеорит, было видно метеорит но это решать конечно же тем людям которые здесь живут что именно им подойдет больше всего так что я предлагаю для туриста, особенно западного сделать что-то, что его привлечет приедет ли западный турист в Челябинск или на озеро Чебаркуль в самом деле может быть вы еще этого не видели но через Челябинск проезжает большое количество западных туристов потому что большая мечта многих людей в Германии хотя бы раз в жизнь проехаться по трансиму они проезжают через Челябинск. И главная задача сейчас не заставить людей сесть в самолет и прилететь в Челябинск ради метеорита, а просто выйти из поезда на несколько дней э, и по пути как бы к метеориту э, стать э, фактором для челябинцев. То есть поселиться в гостиницу, э, сходить в ресторан. Таким образом, таким образом, каждый человек, который работает в экономике, будет иметь от этого пользу. То есть вреда как бы не будет никому. Я думаю, если, если, сделать, если сделать это правильно, то это очень реальная возможность, и это реальный шанс для челябинска. Вот я еще хочу подхватить, здесь есть, вот видите, даже вы можете уже чувствовать некоторое расхождение между тем, где, собственно, столбить, если можно так выразиться. Да, вы Метеорит, правильнее всего, не только и там, и там, а вот и Александр Игоревич Дудоров говорил о том, что есть сложный маршрут, где остался след от... Э Метеорита. это целый ряд поселков Челябинской области, и из них складывается именно маршрут, по которому, который можно делать туристическим объектом. И вот мысль, о которой вы говорите, как раз вышел из поезда и несколько дней не просто шатался и спрашивал, а где тут у вас метеорит, а имел бы уже накатанную дорогу, как говорится, проложенную, по которой ты движешься получаешь эту информацию. Вот мне кажется, это очень важным. То есть мы так сильно не спорили о том, назвать его Чебаркульский или Челябинский, к у нас такие какие-то вопросы возникали. Что же касается вот собственно темы вот этого дау метеорита, то есть пути метеорита, мне кажется, что вот она э, э, все-таки для туристического бренда остается очень актуальной. 16 февраля этого года в 0:36 по московскому времени читаю на одном из сайтов Петербурга на одном из форумов я много слов пропущу, потому что слишком много прессы. А, простите, друзья, но у меня не хватает эмоций. Я с раннего утра была оторвана от цивилизацией и новостей. И сейчас только узнал про метеорит. Все космические станции, телескопы, марсоходы, андронный коллайдер – все это кромешная фигня на палке по сравнению с тем, что произошло сегодня в Челябинске. Теперь этот город и край обязаны стать мировым центром паломничества. Вы понимаете, что это самый грандиозный день в истории всего человечества? Все события мировой истории, будь то нашествие монголов, открытие Америки, Вторая мировая война или изобретение айфона – все это меркнет по сравнению с этим великим метеоритом. Ну вот Питер так реагирует, например. В Челябинске, кстати, таких постов не найти. Тут народ про другое переживал, любит, обсуждал и так далее, и тому подобное. Но тема паломничества возникает. То есть получается, если мы говорим о туристическом потенциале, значит мы прокладываем дорогу людям к каким бы то ни было, как правильно говорит Николай, артефактам, рядом с которым я могу прикоснуться припасть, я не знаю, там э, вот прекрасные фотографии, которые Николай Николаевич показывал сегодня нам, где люди как-то возле метеорита нужно, э, какого, как бы он ни был представлен в тех городах, где тоже есть памятники метеорита. Ой, Николай тоже -то? да, показывал И вот вы знаете, мне кажется, что вот эта тема материализации э, события, вот я бы Игоря еще очень поддержала, и хотелось бы мне, чтобы эта мысль была понятна. Это и результат какого-то э, строительства, если хотите, в прямом смысле этого слова, созидания таких объектов, и результат культурного строительства. То есть вот здесь как раз средства массовой информации могли бы быть вот такими э, медиаторами, что ли, вот между э, формулированием этих смыслов, если можно так сказать. И нужно про это говорить, и нужно искать эти новые смыслы, потому что они действительно безграничны. Господа, мы за 30 минут ответили всего лишь на два ваших вопроса. У вас они есть? А с <связательно> мы так монолог продолжим? Да, да, да. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю. то знаю. Не знаю. то попытки, ну, как-то они не удавились тем памятникам, он вообще может создать следием идеи. Почему, на ваш взгляд, так вышло? Недостаточно сумасшедшим этой не почему? Вы знаете, просто любая идея должна как-то созреть. Я увидел это и в общении с коллегами, и с челябинскими представителями культурной и научной элиты, так сказать. Еще пока нет единодушия в том, какое место метеорит должен занимать брендинге области и городов оказывается вскрылось э, такое что его его, его уже делят Там, были вчера люди которые говорят, нет нет это не челябинский это чемаркульский а говорит а, нет нет это не, не чебаркульский а это области в целом принадлежит это, это уральское событие это не ваше не Челябинская, а уральское вот э, сначала Сначала просто нужно понять, а для этого нужна, так, нужна такая рефлексия и коммуникация. Ничего другого человечества не выдумало, как, кроме собираться, обсуждать а, и выкристаллизовывать правильную риторику этой темы. Что такое метеорит, какие у него характеристики, какие ценности, какие риски, как люди воспринимают это все. Потому что вот вы уже на этой пресс-конференции услышали мнение от восторженных в Питере да, что это мировое событие не, не, и город уже не будет прежним Челябинском что здесь будет а вчерашний наш день конференции начинался с совсем других слов о том что в Челябинске вот как бы эта тема уже начинает на, на, надоедать это потому что метеорит метеорит, и начинает расти раздражение сколько можно об этом говорить у нас что нет реальных проблем вы только про метеорит вот уже пошел такой диссонанс а почему такое раздражение растет? потому что нет никакой аргументации, а, как бы, работы реальной вокруг метеорита, вокруг его ценности, вокруг событий. Ничего действительно не построено. Невозможно сфотографировать. Мы вчера приехали на Чебаркульское озеро, не нашли ничего такого зрелищного, на фоне чего можно было бы сфотографироваться. Единственное, микроскоп вид на микроскоп видно платформу, с которой а, видео.